Я беру, беру, беру. Я вижу, что то беру. Я не беру. Я беру. Я Да, видел. Что-то делай. Давай, Не, подехать. И все Не, подехать. все, ты куда упал? Ты что, у <laughs> Pointing oh <my God. laughs> Пиш-пиш-пиш-пиш. У-у-у-у, дышишь-пиш. То есть. Угу. Фаб, ты Фаб Чем пиво? Все где-то, как где-то. И у кого, в Давай, ребят. Все, и Все, И упадет. Я у все. Yeah, but I don't Dag dog Dag-dag! Da dich I yes! <laughs> <laughs> <laughs> <Yups. laughs> Or Spockatoonie Squamish Dossy or Ooks Zombo Skiba Zuba, Tube, Zubi Ha ha come up up <gasps> <Loga>. Oh, yeshla? Oh! <laughs> oh, Ah, bayumi! nah, Oh, Oh, Oh, <laughs> Oh, Oh, oh, wow. <laughs> oh. Yeah. oh. oh There I go. There I go. There I go. Don't wait for me. Flowers. You vula shaka, a Dim is zoo, huh? Yes. Pinkapa Sigluna, Yebeni Demis, Trangjolijebi, Keinsas Oh, come on! You've got to do. New blue. Hmm. Oh, Oh. Oh. Я бы его приехал, я